Ты тут взялась Классные шортики, бывшие джинсы вайс Простой макияж Пахнешь, как первый ландыш Тебя не буду срывать Откуда ты тут взялась Пахнешь, как первый ландыш Тебя не буду срывать Думала тебе, и пошел снег, холода нас кревет, бежик, семье, всюду суетает, где нас нет, новые текста, ну но не о тебе. Хлопья летят наверх, всюду магия и свет. Ты что, тут одна привет? Пойдем на парад планет, я дам тебе теплый шаг. В космосе холода И мы встречаем рассвет Укутавшись в облака Вот это но мы не знакомы. Хочу целовать тебя снова и снова. В эти уютные дни падают хлопья, и с ними мы медленно тают, как наш поцелуй. Медленно тают все наши мечты. Хлопья летят на ветер, всюду магия и свет. Что тут одна привет, пойдем на парад планет Я дам тебе теплый шар, В космосе холода, И мы встречаем на рассвет, Укутавшись в облаках. Я и Свет, ты что тут одна, привет, Пойдем на парад планеты, Я там тебе теплый шаг, Ты в космосе холода, И мы встречаем рассвет. Летят на ветер, Всю магия и свет, Ты что тут одна привет? Пойдем на парад планет Я дам тебе теплый шаг, Тем в космосе холода, И мы встречаем мы рассвет, Укутавшись в облака.